Привет, я Энни Мэджик, и сегодня, ребята, одна из ваших самых любимых рубрик Смешилки Смешилки, для тех, кто не знает, это смешные страшилки Я эту рубрику придумала достаточно давно, но снимаю я ее не так часто Но сегодня я просто вынуждена ее снять, потому что Вы собрали на предыдущем ролике просто рекордное количество лайков И я должна исполнять свои обещания Так что, чем больше лайков на этой смешилке, тем быстрее выходит следующая Тему для сегодняшней смешилки Выбрать было мне, ребят, не очень трудно, потому что, по-моему, весь YouTube уже забит роликами про... Грэнни. Но Энни Мэджик никогда не ищет легких путей, именно поэтому это смешилка, а не какой-нибудь там летсплей или, короче говоря. Кстати, у меня есть для вас хорошая новость. 2 июня мы сможем встретиться с вами на Pet Shop Days. Фестиваль такой будет проходить в саду имени Баумана, так что приходите. Всю подробную информацию я расскажу либо у себя в инстаграме, либо в инстаграме питомцев. Там же есть информация про наш Magic Family мерч. И да, конечно же, на других моих каналах сегодня тоже новые видео, скорее всего. Так что ссылочки на них будут в описании. И потом сходите и посмотрите, а мы начинаем. Гренни придет и заберет тебя. Жила-была девочка Маша. Как-то утром Машенька зашла на свой любимый ютубчик и увидела, что в тренде одни только видео про какую-то Гренни. Она очень расстроилась, что ничего интересного там больше не было, и все снимают одно и то же. Скатились, сказала Маша. Вдруг она решила проверить своего любимого блогера, но он тоже снял видео про Гренни. Дизлайк, отписка, хотя я первая. Маша собралась в школу. Оставалось пара дней до каникул, и она очень была этому рада. В школе она заметила, что никто не радуется. Все уткнулись в телефоны и во что-то играют. Маша подошла к подружке Еве. Маш, не мешай, не видишь, я играю в Грани. Она. Прозвенел звонок, учительница начала урок. Так, ребятки, до каникул осталось всего два дня, поэтому я предлагаю, давайте сегодня отдохнем. Вы позанимайтесь своими делами, а я поиграю в грене Все, ждем звонка. «Опять Гренни! Да что ж такое, подумала Маша, что за эпидемия?» Она огляделась и весь класс радостно начал играть в Гренни. Даже одноклассник, который нравился Маше, и она считала его нормальным Петя, играл в Гренни. Весь день в школе Машенька скучала, все играли в Грэнни и никто с ней не общался. пошла домой все люди на улицах шли уткнувшись в телефоны наверное они играли в грэнни Маша начала становиться страшно она зашла в подъезд и встретила папу с мамой они ругались прямо на лестничной площадке доченька не просто папа у нас дебил почему спросила Маша ну, это игра, что я вчера скачала. Мама, и, и, и, и вы... Маша почти хотела <связывая> заплакать. А что это я дебил-то? Я говорила да, то да, ты орал, и все, открой домочку, открой думочку, Я говорила, надо то и сразу в лоб в тап, дать, и все, что это. <связывая> Закричала Маша, но вдруг она случайно нашла у себя в кармане какую-то записку. В записке был написан адрес. Она подумала. Неужели Петя в конце учебного года наконец-то решил написать ей записку, признаться в любви и пригласить куда-нибудь? Маша решила, что так Петя приглашает ее к себе домой. Маша скорее побежала по адресу из записки. Городок был маленький и Маша быстро нашла адрес. Она подошла к двери, а дверь оказалась открыта. Взволнованно вздохнула Маша и уже представила свое свидание с Петей. В квартире было темно, Маша подумала, что Петя хочет сделать ей сюрприз, но на полу лежал телефон. А в нем была открыта игра Гренни. Маша никогда еще не видела эту игру, и ей стало интересно. Она начала играть и очень втянулась, но тут дверь захлопнулась. Маша очень сильно испугалась, но тут она услышала странный звук. Она включила фонарик на телефоне и увидела в конце коридора ту самую Гренни из игры Лученька, ты вернулась, как же я рада Страшная бабка Грэнни шла прямо на нее Маша вспомнила, что та убьет ее, если не выбраться из квартиры Давай теперь поиграем с любимой Она побежала в туалет там было темно и тесно, а туалеткой дверь не откроешь. Она побежала в ванную. Сюда, моя Никаких подходящих предметов она в ванне тоже не нашла, а под ванну залезть нельзя. Она там просто застрянет. Она побежала в кухню. Сейчас ты с бабушкой поиграешь. Иди сюда. Вот, можно попробовать открыть дверь вилкой, подумала Маша. Она очень боялась и вдруг наступила Тишина. В коридоре никого не было. Маша побежала к двери и стала пытаться открыть дверь вилкой, но из туалета раздался странный звук. Маша пыталась открыть дверь вилкой, но дверь не открывалась. Вилка упала. Нужно найти ключ, подумала Маша и побежала по коридору в другую комнату. Там было много хлама, но ничего подходящего и спрятаться было негде. Побежала в еще одну комнату. На столе оказался ключ, а посередине стояла кровать. Маша схватила ключ, залезла под кровать и старалась не дышать. Вокруг летала какая-то муха, она выдавала Машу. Гренни приближалась. И вдруг у Маши зазвонил телефон. Это был Петя. Маше ничего не оставалось, как закричать в трубку. Маш, это, не играй в эту игру, а то настоящая Грэнни придет за тобой. Кричал ей в ответ Петя. А вот я тебя и нашла. Страшная Грэнни вытащила Машу за ногу из-под кровати. Но Маша вырвалась и убежала. Она бежала по коридору, а потом пыталась открыть дверь этим ключом. Но Маша не успела. На полу лежал ее телефон. Петя, приходи по адресу, который я тебе пришлю. Маша, а это что с твоим голосом? Кажется, я приболела. Скоро буду, давай. Никогда не играй с Гренни. Фуф. вот как-то так, ребята, надеюсь, вам нравится, когда блогеры вкладывают силы в свои ролики, стараются для вас, и у меня на канале будет все больше и больше и больше годного контента, так что ждите, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео и переходите по ссылочкам на новые ролики на других моих каналах, и увидимся скоро в новых видео, пока!